Трек 2014 Underground стая версия Андеграунд стоя, двигает своим путем. По потемкам по земель И читать им, тут не заменить. Никакой хуй той. Худо-бедно, живем. проживает свой свой, ломая сеть, парни не боятся, биты толкают пойду. Если на косячку ныне в себе ведут. А ты ведешь вместе с ними тебя найдут. Можешь не сомневаться, дуриво. Зарывали, не таких и зароют. Снова телеграм накроет и потом забудут Решать тебе. Жить тупо не хотеть, доходя да, до назначенного пути быть. Подземка не простой путь, но отнюдь трачу время и силы, но стараюсь сильно. Вояльного подхода нет тут одинокий паш. Андегранд стоя прикрепляет кости лаш. Подземка не простой путь, но отнюдь трачу время и силы, но стараюсь сильно. Вояльного подхода нет тут одинокий паш. Андегранд стоя прикрепляет кости лаш.